Хотел бы, с переводчиком, антураж, потом, да? Хорошо. А что слово сейчас? Приди песнь Я верю в то, что у нас особенная церковь. И веруем в и имамы особенная церковь. Здесь особенное присутствие. И имамы особенное присутствие тут. Отличительная черта сегодняшней церкви нашей. И отличительная церковь. Характеристика нашей церкви днеськая? То, что здесь собирается много наций. У нас церковь так и называется. И такая Интернациональная церковь. На скале. На Скала. Скала это наш Господь Иисус Христос. И твой Господь Иисус Христос. И две нации я хочу отметить сегодня. которые сейчас стоят как бы на передовой. На первый план так получилось это русские и украинцы для меня это особенные нации я люблю и русских и люблю и украинцев. и конечно это страшная боль и болка и я хотел бы сказать что в нашей церкви есть русские и бибхисхалда что в нашей церкви и руснацы, граждане России, есть России, и, украинцы, и, и украинцы, граждане Украины, И для меня это особенная честь. Твоя особенная честь быть в церкви, да церкви, где вот в такое страшное время, в страшное время и русские и украинцы вместе, и и украинцы Я беру. И я первым, Вчера приехала наша сестра Гульшара. которая осталась вместе со своим супругом вместо нас в Казахстане. И она спросила у нас вы знаете кто такие миротворцы? И знаете ли миротворцы ты. Вот кем наречены миротворцы? Они суть сыны Божие. Теся знаете, почему они сыны Божьи? Потому что только во Христе Иисусе, Сыне Божьем. За Иисус воссоединились. Со -со -со -со вот только Иисус Христос так может. Иисус Христос может, а Иисус Христос может в самом себе. Иисус может в себе объединить Отца. Да Отец. И Сына. И, Син. и всех нас. И во Святом Духе. Во Святие Дух. Это знаменитая 17 глава. Това известна 17 глава Евангелия молитва на первого священника. Где Он говорит, я и Отец, это а одно. и вы в нас. И вие в нас. Да будете едины. И чтобы И вы знаете, написано во Христе Иисусе уже нет. И написано, что Иисус Христос вообще не Вот нет уже иудей нет. Няма Иудеи, нет Елина. Няма Ильини, нет язычников. Язычницы, нет русских. Руснаци, нет украинцев. Украинцы, нет мужеского пола. Пол, и женского. Пол. Так, написано? так написано? Так написано. Это слово Божье. Мы во Христе одно единое целое. И для меня великая честь. честь. Я знаю, что Русские и украинцы могут быть вместе сейчас. Знаем, что украинцы и могут за Вот здесь на этом месте. Тук. Потому что здесь Иисус сейчас. Это что-то тук сяга Иисус Это можно только благодаря ему. И благодарение можно Потому что сегодня во многие церкви русские не ходят. Потому что говорят там украинцы. не ходят на за что тут там А в другие церкви украинцы не ходят? А не ходят украинцы, потому что там, там русские есть. Вот пусть в нашу церкви такого не И будет. В нашу Наоборот, мы будем стремиться в нашу церковь. И стремим нашу потому что у нас есть слово знания. И что и мы будем говорить так там точно есть иисус и что казано, там вот там точно есть иисус. И там, иисус потому что там и русские и украинцы вместе и что славит нашего господа вместе с болгарами с вместе с корейцами. с корейцами вместе с казахами с казах, казах, казах. И вместе с другими нациями. И с мы все вместе Есички заедно. Скажем на это аминь. Скажите аминь на твам. Слава Богу. Слава на Богу. Слава нашему Господу. Вы знаете, мы недавно прочитали книгу с Натальей. Круппу Четухма книга с Натальей. А которая так называется. Это такая сыновища. Как пости лошадей. Как да... Да постишь куней. Пусть никто сегодня не обидится, не сказал, не потому что в этой песне будет такая легкая степень иронии, конечно. А, в этой книге описывается, что в церкви, в книга, что в церкви -то. есть не только овцы, не есть не только пастырь, не пастыр. но бывает так, что... Есть кони. Но что в церкви есть кони. И кони это прообраз таких, знаете, не ин... про образ на... иногда непокорных, не покорниты. очень свободолюбивых, Свободолюбивые. непослушных. Не послушные. Но это... Только одна сторона. А с другой стороны это очень сильные. А другой стороны много сильнее. это очень такие иногда ну, не бедные люди. Не, не как правило это бизнесмены. Бизнесмени. Менеджеры первого звена. На первого звена. Это IT-шники. Это которые могут зарабатывать эту. деньги независимо от места. И когда мы проанализировали нашу церковь по месту. И когда анализировали мы церковь с Наташей, с Натальей, мы поняли. Разбрахме. что наша церковь в основном состоит из лошадей. <свят> <свят> <свят> Примите сегодня, это как немножко такая она, этого полушуточная песня, катул, хотя да. она очень серьезная песня. Та же песня серьезная. Я хотел сегодня исполнить песню про коней. Вот э -э -э Я поднял вот так репертуар. И, я на свой репертуар. И вот моя первая песня, она сейчас немножко так прозвучит. И твоя первая песня. Да, так как эта песня исполняется в таком стиле цыганского романса, поэтому на, на не должно быть много золота. Я сегодня все кольца свои одел. И мы потихонечку начнем. Понад пропастью, по самому, по краю. Я коней своих нагайкаю, Стигаю, погоняю. Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю. Чую с гибельным восторгом, пропадаю. Пропадаю чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тупую не слушаете, ну что-то кони мне попались привередливые, я пожить. Мне попеть бы успеть Я коней напою Я плед допою Хоть немного еще Постаю на краю Я коней святым духом напою Я коней божьим словом накормлю Небольшой такой момент. Что-то тут происходит с гитарой. Я а, немножко про тех коней, которые, ну, реально... Это сейчас было не про нашу церковь. Сразу такая коррекция. Твоя коррекция. Ну, бывает так, что вот в последнее время как в церковь не приходишь, что кому-то все что-то не нравится. Все что-то не так как-то. Ну, вот как с Израилем когда-то, который шел в обетованную землю, и они уже привыкли ко всем чудесам чудеса там. и все им что-то не так, и нечто, что мясо, мяса не хватает. Да. Манна уже надоела. Манна ведь воды нет в пустыне могу да? ну Вот сегодня я хочу спеть про наших коней. Ну, <laughs> знаете, на самом деле эта песня пророческая. Твоя пророческая песня. Она когда-то, вот которую я сейчас буду петь, -то, что пей, она да. когда-то сыграла на нашей церкви колоссальную роль и большое значение влияние за нашу церковь. Эта песня тоже про коней. Вот. И эта песня, она про Иисуса Христа. За Иисус Христос. Про невесту Христова. За невесту как она ждет своего жениха. И, И вы знаете, там э, какую И, вот кони какую функцию выполняют? Вот. Если привередливые кони тащит всю церковь к пропасти. ты? Э, э, э, Кабрилу. Дыры под церковь-то каким То господня лошади, да? Ну, божьи куны Корейские такие лошадки, да? Корейские тюкуны. Болгарские мустанги. Бугарские вот мустанги. Один у нас с Молдова прискакал, да? И мы один кванут Молдова. Вот есть русские такие тяжеловесы, да? И мои русские куны. И конечно есть такие красивые украинские скакуны. И мои красивые украинские куны. И вот. Божьи коняшки они несут колесницу в небо. И те носят в так кто когда-то был, когда был вознесен? Пророк Илия был вознесен Пророк на огненных Илья. колесницах. <laughs> И вот сегодня я праву этих лошадей. И точно за вот если у нас в церковь в основном это кони, лошади, благословенные, коней, я вижу такую картину, видна такая картина. Что мы уже как э, постара уже есть несколько в нашей церкви. И мы на таких хороших таких скакунах. И... Мы И... много коней. Мы так вращаемся вокруг своей паслы. И... Ограждаем своих овечек. И... От нападок волков. А... От, от всяких волков, ер... ересей, да? лжеучений. От лжеучений, Чтобы никакая, никакая овечка не... не погибла, не убежала. Никакого... Овца, да, да избегает, И постепенно да не... мы Почему? ведем Божье стадо, да, Божье пасто Прямо в небеса к, нашему к Господу. небеса к нашему Господу Послушайте очень внимательно смысл этой песни И И много смысл На, на этой самом песне. деле он колоссальный Смысл много Поэтому песня про нас. Песня для нас Я верю, что рано или поздно мы попадем на небеса Потому что верим в Иисус Христа И на небесах будет намного лучше чем здесь. Но я верю в то, что мы будем там на небесах вспоминать нашу церковь. Маленькую семейную домашнюю церковь, в которой было много Иисуса Христа и которая объединяла нас так сильно, насколько это только может наш Господь. Дело Ради Же боже, я так верю. Платье белое небом шитое кровью куплена. Не сорвать вещать, а только ждет жени. Радости нет дня. Кони, кони, кони, золотые, рив, ривы, ривы, колесницы прямо в небо, прямо в небо колесницы. Меня отсюда, Боже, Боже, Боже, я так верю, а как встречу с Ним, посмотрю в глаза Иисусу Христу, расскажу Ему.